Всем привет! Мобилизация, мобилизация. Я хочу показать, как я это вижу, как я это вижу сейчас, вот своим текущим зрением. Оно такое, знаете, другое отличается. По мере того, как я вижу иначе, у меня, ну, само собой, все труднее снимать, потому что это будет еще и ответственность за сказанные слова, по-любому. При слове «мобилизация» смотрите, какая идет манипуляция, которую никто не хочет замечать. Мы вспоминаем вот эту Вторую мировую, да, вот эти вещи, войну с фашизмом. Может быть, и там отчасти или полностью была манипуляция определенная. Я покажу сейчас, какая именно. Эту историю, это исследование популяризировал и сделал известным именно курпатов крысы в кубе. Куб был рассчитан на 4000 крыс, они не достигли даже до половины этого значения и все вымерли. Почему они вымерли? Сам механизм вымирания. Это, был, это была физика эхо. Кексы правят миром. Старые самцы, имея немножко опыта, а опыт – это большое преимущество, они окружили молодых самцов и сделали им как бы тюрьму, чтобы не было конкурентов за самок. Самок они брали как бы насильно. Иные самцы, другие, которые не хотели сидеть в этой тюрьме, они просто отказались от борьбы и начали ухаживать за собой. Ничего ли не напоминает ли самки, отказываясь размножать плохую генетику, которую они не выбрали, не было ощущения выбора, они просто загрызали собственное потомство. И так и вышло, что крысы вымерли. Целый куб, хотя это было по всякой логике неожиданно, вид просто вымер, потому что он сам себя вот так уничтожил. А ведь наше общество, оно имеет такие же инстинкты, и глубина вопроса намного шире уже становится, потому что крысы в кубе – это же опыт получения любых плюшек, любых э, сытных мест, да? завоевание любых территорий. Те, у кого есть опыт, они не хотят эти территории отдавать. И в свое время кто-то занял места... Угловенство этой пирамиды. Мы живем в суровой кастовой системе, которая не объявлена. Нам говорят, что формально у нас возможности у каждого из нас стать президентом. Фактически это не так. И никто не хочет замечать, что крысы в Кубе. А у нас тоже идет вот эта борьба, только уже на других уровнях. И устранение молодых активных мужчин – это просто часть управления страной. Обратите внимание, что страны, где это делается регулярно, не будем показывать пальцем, что эти страны имеют откровенно хромоногую систему прав, Вот сравнивать наши права с правами, допустим в других странах, вот что можно себе позволить по отношению к бизнесу или рабочим местам. Я сухо по поверхности, по поверхности просто приведу сравнение. Когда был, был режим, вы знаете какой, с лицевым аксессуаром, то в Канаде, хотя она является колонией Британии, казалось бы, там отправляли в отпуск вот этот больничный, за такие деньги, за которые можно было бы... Их почти такие же деньги, как если бы человек ходил на работу. То есть зачем тратить усилия действительно? Вот так у них там боролись с бизнесом. Правда, там заставили за закрыться магазины. Тоже есть нюансы. И тем не менее, с населением вот так. Там нельзя было как угодно. Здесь без копейки денег просто останавливали транспорт. Кстати, сейчас удары были именно по транспортным тем самым вокзалам, бомбами. А здесь останавливали транспорт, и люди молчали. И я тогда подумала, как это все молчат. Ну, без ко... А за что жить тогда? Ну, видно же, что это ну, что-то неправильное. Кто-то над нами нас видит. Я сейчас наблюдаю, когда события... Это становится все очевиднее. Кто-то нас видит, а кто-то подумал, о, бараны, полные бараны, надо им что-то замутить. Кто-то сделал здесь так. Дальше сейчас вы знаете, где идет сбор людей. Сбор людей, тот же самый принцип. Вот эти молодые парни, они уже, наверное, подписались на каких-то бизнес-коучеров, уже сказали, Ура, я пойду, я сделаю свой бизнес. Дальше вопрос времени, когда они объединили бы усилия, спросили бы, в каких условиях я этот бизнес веду, или где мои рабочие места. Это было без пяти минут. Вместо этого с ними вот так. Заметьте, опять-таки сравнивая. В США у фермера не могут отнять ружье, просто фермеры, просто ружье. Сейчас истерическая была статья на Яха. Яха, там была статья о том, что за последние 10 лет население сильно затарилось оружием. Может быть, это не может не напрягать, это ну, по-своему тоже страшно, но факт. Факт – это уровень прав, что там так, а здесь можно просто приказать за свой счет, главное, за свой счет, то есть у людей нет денег, нет работы – Порой они должны себе рюкзаки, вот эти все вещи, сами себя оснастить, или как там у вас. Я просто слушаю блогеров. Некоторые блогеры, кстати, оттуда герои, чтобы так противостоять, это очень смело. А иные просто ужаснули, именно те, от кого я не ожидала. Хоть бы промолчали. Но это игра на уничтожение, услышьте это уничтожение молодого мужского контингента который будет качать права и уровень прав и уровень денег четко виден по вот этому моменту насколько эта война на самом деле непростая сейчас я расскажу вам в стиле канала э, уж извините я не буду подбирать картинки насколько эта война непростая э, фильмы Три фильма я сейчас приведу. «Темный город», 96-го, кажется, года. В начале фильма сидит полицейский, играет на гармошке, на баяне. Песню «22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война». Вот в начале фильма играет эту песню. Голливудский фильм, 96-го. Дальше, в 2005-м снимают фильм «Война миров» с Томом Крузом. Там тоже вначале по телевизору объявляют, что в Украине какой-то катаклизм. Опять Украина. В фильме «Одиннадцать друзей Оушена» 2011 года. Тоже начало фильма. Два вот этих товарища обсуждают будущее ограбление, и смотрят в кафе телевизор, и там показывают Кличко, пояс Кличко и Кличко. Опять Украина в начале фильма. Люди происходят что-то непонятное. Что это? вот Диапазон дат почти около 30 лет, где предсказывается что-то. 2005, 2011 и 96, чтобы вы понимали, что такое 90-е в Украине, кто их помнит. Это когда зарплаты не платили по полгода и по году. Кравчучки, сумки и прочее. Было очень и очень разбито, все бедно. И почему-то снимают вот так фильмы. Что-то здесь предсказывают. Происходит что-то необъявленное, чего здесь нет. Ну, официально что-то не объясняют, это правда. Что-то не объясняют, что-то аномальное. Здесь все время вообще какой-то, вот я бы еще Кавказ к таким местам отнесла, может быть. Вот есть места, где какая-то возня. Не помню, говорила ли я, что самооценка это ресурс, за самооценку идет драка и война, и самооценка населения видна вот в таких моментах, как с населением можно обращаться, на каких условиях его отправят в красочный режим? Будут ли что-то платить, или без разговоров и по щелчку, отбирают ли у него оружие, или просто за свой счет отправляют на обойню, опять-таки стрелять в старушку и избушку. Это уровень прав населения. Мы не хотим это замечать, как только у населения низкая самооценка, это кто-то видит и моментально реагирует. Все, что с нами происходит, это тесты, что с нами можно делать и что с нами нельзя делать. Крысы в кубе – это не такая уж и сказка, это наше общество, и старые захватывают э, сытные места и видят в молодых конкурентов. В новом времени у старых есть два выбора, либо держаться этой позиции и, и проиграть, а время другое, либо возглавить, либо участвовать в процессах и где-то возглавить. Сейчас э, вот этот сбор войск, Непонятно, зачем это все есть, и никто не может придумать адекватных причин, обратите внимание. Текущая война попросту пристыдила всех политологов, которые часть реальности не видят. Я же вот показала на примере фильмов, что я, я, я просто их просмотрела не, недавно, это последняя время. Ну, Предыдущие примерно полгода. Но методами канала реально через этот источник можно ну, не предсказать точно, но сказать, что какое-то уплотнение есть в каком-то месте и в какое-то время. Это действительно способ предугадывать. А политологи, те, кто обсуждают политику в сухую без конспирологии, они, как оказалось, ничего не могут. Стоит ли тратить время на неконспирологичных специалистов которые обсуждают политику может быть знают много фамилий да?